а также удаляем видимое загрязнения. Небольшие опята оставляем целенькими. Грибы покрупнее разрезаем на две или четыре части. Затем опенки хорошо промываем холодной водой. Дальше погружаем их в кастрюлю с большим количеством кипятка. Кладем туда одну небольшую беленькую луковицу. Накрываем кастрюлю крышкой и ждем пока грибы закипят. После чего варим опята на небольшом огне 30 минут. Время от времени верхний слой грибов погружаем в воду. Обязательно следим за цветом лука. Он должен остаться белым. Если луковица посинела, это значит, что среди грибов есть ядовитые и кушать их нельзя. Лук больше нам не нужен, его просто выбрасываем. Проверенные таким образом грибы после получасовой варки откидываем на дуршлаг и хорошо промываем холодной водой. Дальше готовим маринад. Наливаем в кастрюлю чистую воду. Добавляем туда соль из расчета 30 граммов на 1 литр воды, 9% уксус 25 миллилитров, 20-30 горошин черного перца, 1-2 лавровых листа, перемешиваем и отправляем на плиту. После закипания маринада погружаем в него отваренные промытые грибы. Доводим их на сильном огне под закрытой крышкой до кипения. Убавляем огонь и варим опенки 20 минут. Маринад можно попробовать и отрегулировать соль-уксус на свой вкус. Если вам кажется, что чего-то много, долейте в кастрюлю чистый кипяток.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 Наполненные доверху банки закручиваем, переворачиваем вверх дном и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Чтобы закрыть кило 700 опять, мне понадобилось 2 литра маринада. Из всего этого получилось чуть больше, чем 3 литра маринованных грибов. Вот и все.